Выполняем быстрое, но не самое однозначное скрытое достижение, в котором нам нужно погибнуть от атаки дикого кабана. Для этого я отправился в каньон Светлой Короны. Здесь в лесу как раз обитает множество представителей этого вида. Как раз для нашей цели я и взял Элой, который и послужит на благо общества. Подходим к кабанчику и... Вот и все, Пользуйся.